А итак, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня записываю очередной обзор по заработку в интернете без вложений. Сегодня буду рассказывать о проекте веб-майнинг. Немножечко вкратце об этом проекте. В проекте зарегистрировано 10 тысяч пользователей. Выплачено уже более 130 тысяч рублей. Проект новый. И расскажу, что вам надо делать, чтобы зарабатывать на этом проекте. Под этим, под этим видео будет ссылка перейдя по которой вы попадете на страницу с регистрацией. Пройдя регистрацию вы попадаете в свой личный кабинет. Выглядит он именно так. И что вам надо делать, чтобы зарабатывать здесь деньги. Ну, во-первых, выставляете мощность, потоки. У меня стоит на максимум. И нажимаете кнопочку начать майнинг. Все, майнинг начался, деньги покапали. Проект начинает манить вам криптовалюту. Вот сколько я уже заработал. Теперь а, давайте поговорим а, сколько вы будете зарабатывать и о выводе ваших заработанных денег. А, представьте, вы будете получать деньги только за то, что открыли эту страницу. Выводить от 1 рубля на PR кошелек моментально, то есть инстантом. А, без всяких вложений без приглашений без просмотров рекламы и выполнения заданий просто оставьте открытые эту страницу фоном вкладки и занимайтесь своими делами пока деньги будут капать на ваш счет все весь заработок зарегистрировались настроили мощность потоки что такое turbo turbo а, тем больше вы а, Находитесь на этом сайте, тем больше вы зарабатываете деньги. У вас появляется Turbo 10, Turbo 15. И скорость прибавляется автоматически. И вы зарабатываете больше денег. Но есть еще раздел Партнерам. Посмотрите, у меня партнеров 30 человек, они же рефералы. Я зарабатываю текущее мое значение заработков. А рефера... По реферальной системе 10% от их заработка. Вот, люди сидят зарабатывают я получаю с каждого по 10 процентов от их заработка давайте зайдем в раздел веб-мастерам. вы можете добавить свой сайт если он у вас есть если нет у меня например нету ничего страшного можете просто не добавлять сюда ничего но если у вас есть сайт, добавляете сайт вы получаете специальный скрипт устанавливаете сайт и те люди которые посещают вам сайт ваш сайт а, они будут а, помогать вам зарабатывать вот на этом проекте. А, следующий раздел «Вывести». Но «Вывести деньги» здесь мы уже поговорили, да, что вы получаете, то есть выводить деньги от 1 рубля на ПР-кошелек моментально. А, ну и раздел «О проекте». А, здесь, в принципе, все написано о проекте, вопросы и ответы, пользователь соглашения, контакты и поддержка. Здесь вы сами можете все прочитать. Я прочитал, мне проект понравился, регистрируйтесь. Проект очень хороший, проект платит, никакой не лохотрон. В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем большой заработок, всем удачи, всем пока.